Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алина, я врач интерневролог и сегодня расскажу вам про бессонницу. Наверняка каждый из вас когда-либо испытывал это чувство – не выспался. Это ужасное чувство, непродуктивно весь день. Часть людей испытывает это чувство с определенной регулярностью в своей жизни. Сегодня мы поговорим о том, можно ли это называть бессонницей, что вообще называть бессонницей и как она Происходит, каковы механизмы ее возникновения. Сразу говорю, мы поговорим только лишь о бессоннице. Не пугайтесь, эта классификация расстройства сна, международная классификация распространена сна, в которой перечислены все распространяются сна, которые только могут быть. Мало того, эта классификация дает четкие критерии для каждого из этих расстройств. Мы затронем лишь небольшую часть этого разнообразие различных патологических состояний. Мало того, бессонница чаще всего является следствием какого-то другого заболевания. Сегодня мы будем говорить о бессоннице без привязки к какому-либо заболеванию, чисто о бессоннице, о механизмах ее развития и о том, что с ней делать. Также в процессе лекции я попытаюсь объяснить и развенчать некоторые мифы о сне, которые существуют в нашей культуре, в нашем обществе. Итак, вернемся к нашей классификации бессонницы. Она дает, расстройства сна, извините. Она дает определение бессонницы, оно довольно емкое. Я хочу обратить наше внимание на то, что в это понятие будет включено расстройство сна в любой его фазе. Неважно, это неспособность заснуть, неспособность поддержать сон, то есть частые просыпания, раннее пробуждение. Важно то, что... После сна должно возникать неудовлетворенность сном или нарушение деятельности днем, то есть нетрудоспособность днем, снижение работоспособности днем, снижение настроения, любое, любое нарушение вашей функции. Это должно продолжаться в течение трех дней, в течение недели. При этом у вас должно быть время и обстоятельства для того, чтобы выспаться. То есть если вы на смене, если вы за что-то ответственны, не спите, и, допустим, смену у вас три дня подряд, это не будет считаться бессонницей. А вот если вы пришли домой, и у вас есть, э, вас не беспокоит ни жена, ни кот, ничего вас не беспокоит, и все же вы не спите, это будет считаться бессонницей. Э, как пример медики. Медики испытывают... Э, Большой груз ответственности, физиология человека не меняется во время э, ночи, не меняется и течение заболевания во время ночи. Медик ответственный за жизнь, здоровье пациента ночью, он не может спать э, ночью нормально. При, при этом продолжительность сна здесь играет малую роль. И сейчас поговорю о первом мифе, который встречается в нашем почте. Наверняка вы видели в интернете табличку, в которой перечислены часы отхода коснул. И эквивалентные часы, которым примерно соответствует час сна в это время. Там, допустим, лег спать в 7 часов с 7 часов до 8 часов один час эквивалентным 7 часам. Если не видели, можете зайти посмотреть. Такие таблички есть, и они перечислены на многих ресурсах. Мне было интересно посмотреть, кто же автор этой теории. С этим вопросом я вышла в интернет и нашла, что автор этой теории этот уже не молодой человек, будилов Сергей Алфеевич в узких ругах широко известен как Алфей, член Академии международной академии экологии. Его главный труд в его жизни называется Инструкция эксплуатации человеческого тела. Мне было интересно, как же он пришел к этой теории. Оказалось, что вынес он ее прямиком из тайги, сибирской тайги, в которой он прожил несколько недель в режиме Робинзона Круза. Об этом можно подробнее почитать в опусе. Очень интересная иерархия доказательности, которую он же приводит в ее основе сказаний и, сказаний, и сказки, подсказки «Ищем в сказках». Я бы не стала доверять этому источнику, если у вас есть интерес, вы можете ознакомиться с трудом в полной его версии, он есть в интернете, но э, я не стала тратить на это драгоценное время своей жизни. Давайте лучше вернемся к тому, что доказательно, к тому, что научно, и поговорим о том, что может пойти не так, почему может возникать бессонница. На этих картинках изображены центры, которые отвечают за сон и бодрствование. Не нужно в них разбираться, вникать. Мы сейчас не будем этого делать. Важно знать только то, что эти центры находятся в стволе головного мозга. Это эволюционно очень древние структуры, которые появились рано в процессе эволюции головного мозга. И процесс сна. Достаточно древний, это первое. Второе, существуют системы, которые регулируют наступление и поддержание сна, и системы, которые регулируют наступление бодствования и поддержание бодствования, и сейчас мы попробуем остановиться на э, тех веществах химических, которые в этом участвуют, тех веществах, которые выделяют нервные клетки, отвечающие за поддержание бодрствования и поддержание сна. Это называется нейромедиаторы. Нейромедиаторы – это такие вещества, с помощью которых нервные клетки друг с другом общаются. Так вот, нейромедиаторы, которые ответственны за бодрствование, ой, здесь очень плохо видно, это арексин, серотонин, норадреналин, гистамин и ацетилхолин. На некоторые из них мы можем воздействовать фармакологически, когда мы подбираем, допустим, препараты для лечения бессонницы. С другой стороны, аденозин, ганг и галанин регулируют наступление и поддержание сна. Про галанин очень мало что известно, и количество нервных клеток, которые вырабатывают галанин, уменьшается у людей стареющих. С этим связывают меньшую продолжительность сна у пожилых. Ганг, гамма кислота Это основной тормозный нейромедиатор Основное тормозное вещество В нашем головном мозге На него будет воздействовать большинство Лекарств, которые сейчас применяются при бессоннице Аденозин очень интересное Вещество, это продукт метаболизма То есть продукт обмена веществ Любой клетки нашего организма Аденозин получается в процессе переработки АТФ Аденозин трифосфорной кислоты АТФ это основной Основной источник энергии для всех клеток нашего организма Нейроны его в том числе в вырабатывают, нервные клетки его вырабатывают в процессе бодствования э, и выделяют в межклеточное вещество. И этот же аденозин, который выделили нейроны, воздействует на рецепторы, находящиеся на этих же нервных клетках и подавляют эти нервные клетки. То есть это такой себе механизм, э, подавляющий обратного ответа. Э, и здесь разрушу еще один миф. Когда хочется спать, то нужно пить кофе. Э, наверняка Каждый из вас пытался э, выпить кофе, когда был э, сонный уже. И некоторые действительно испытывали ощущение бодрствования, а некоторых, у некоторых прихода бодствования не наступало. Они ощущали все, что угодно, кроме бодствования. Например, тахикардию. Почему это происходит и почему я говорю э, о кофе в контексте аденозина? Кофеин это антагонист э, э, аденозиновых рецепторов, то есть он связывается с рецепторами, с которыми связывается аденозин, блокирует их, и аденозин больше не может с ними связаться. Но если мы уже устали, и аденозин связался с рецепторами, то кофеину там делать уже нечего, он не может заблокировать рецепторы. Они все заняты уже молекулами аденозина, и человек уже чувствует усталость. Поэтому э, особого смысла пить кофе, когда ты уже устал, нету. Кофе нужно пить как бы заблаговременно когда э, бодрствование еще в процессе. Э, в той системе качелек, которую мы рассмотрели, чего-то не хватает. Качельки должны как-то перекатываться из стороны в сторону. Да? Э, и в этом нам помогают факторы окружающей среды. Uh, все факторы окружающей среды тоже воспринимаются нашим головным мозгом И в нашем головном мозге есть целый центр, который ответственный за интеграцию, переработку всех uh, импульсов, которые в Этот центр называется гипоталамус И гипоталамус, например, воспринимает информацию о свете, который поступает на нашу сетчатку И в соответствии с световым режимом он дает команды uh, либо тем нейронам, которые отвечают за бодрствование Либо тем нейронам, которые отвечают за наступление и поддержание сна Поступление света на сетчатку стимулирует э, те, что отвечают за Энергетический баланс – тоже очень важный э, элемент. Э, глюкоза – это основное, что э, э, как бы является показателем энергетического баланса в нашем теле. Много глюкозы в крови, э, мозг знает, что мы сыты. Мы можем продолжать процесс бодствования либо же отход к сну. Человек голодный, у которого мало глюкозы в крови, никогда не заснет. Его поведение будет направлено на поиск пищи. Сон будет, сонливость будет наступать только в случаях крайней гипогликемии, то есть крайне низкого содержания глюкозы в крови. Плюс эмоции, наши эмоции воспринимаются структурами в головном мозге, которые в совокупности носят название лимбическая система, импульсы от лимбической системы передаются гипоталамус, переизбыток информации эмоциональной, то есть импульсов в лимбическую систему не будет давать нам заснуть. Обычно диагноз бессонницы выставляется клинически, то есть на основе беседы с пациентом, выяснения его истории. Если у нас ничего не получается выяснить, мы отправляем пациента на полисомнографию. Это такое исследование, при котором проводится Исследование активности головного мозга, снятие электрокардиограммы, снятие активности некоторых мышц, снятие э, движения грудной клетки, движения брюшной стенки. То есть человек обвешен с ног до головы разными датчиками, которые снимают все что угодно, и это позволяет выяснить исследователям, врачам, в какой фазе сна человек находится и в какую фазу сна он просыпается, что не так с его сном. Как же бороться с бессонницей? И здесь я разрушу еще один миф о том, что с этим помогает справиться подсчет овец. Исследование, проведенное оксфордскими учеными, говорит, что нет, не помогают. Люди, которые считают овец, в среднем засыпают на 20 минут позже, чем люди, которые овец не считают, просто расслаблены. А о том, какие же более действенные способы есть, мы сейчас поговорим. Первое, что самое, и самое важное, самое важное в нормальном сне, это поддержание гигиены сна. Все о том, о чем мы говорили до этого, подводит к этому. Я разделила все правила на такие четыре категории. Первое – это режим. Нужно ложиться в одно и то же время, постоянно, каждый день, и вставать в одно и то же время, не залеживаться в постели. Окружение, кровать и спальня – это только для сна, возможно, секса. Хорошо, если секса. Секса. Все остальное должно быть вынесено за пределы э, спальной комнаты. Если не получается застудить в течение 20 минут, довольно резонно выйти из спальни, что-то поделать в течение там, некоторого времени, пока снова не захочется спать, и вернуться обратно. Опять-таки, это не должна быть деятельность, которая будоражит, которая вызывает какие-то эмоции. Не нужно пересматривать смс от бывшего, не нужно читать плохие новости. Нужно почитать какую-то спокойную книжку и потом вернуться в кровать и попробовать снова заснуть. Не получилось в течение 20 минут заснуть, снова выходим в другую комнату и пытаемся что-то сделать, потом возвращаемся в кровать. Активность, физическая активность подсобствует сну. При этом это должна быть легкая аэробная активность, которая не вызывает выброса адреналина в кровь. Вы видели, что один из нейромедиаторов, который поддерживает бодрствование, это норадреналин. Адреналин действует практически, точно, практически так же, как норадреналин, поэтому выработка адреналина нам не желательно. Легкая аэробная активность за полтора часа до сна это то, что нужно для того, чтобы хорошо отойти ко сну. Внутри мы не принимаем никаких психостимуляторов. К психостимуляторам относятся и, в том числе и кофеин Ясное дело, что какие-нибудь ампитам... метаглитамины сюда же в эту категорию относятся И мы не ложимся спать на голодный желудок И в то же время мы не, пере... не переедаем на ночь Потому что переедание будет подавать сигналы рецепторам желудка О том, что желудок растянут И эти рецепторы будут давать сигналы головной мозг Что нет, мы еще не закончили, нам нужно еще поработать, спать еще рано если у нас ничего не получилось, мы все пересмотрели. Что мы можем сделать не фармакологическими методами, грубо говоря, без таблетки? Это различные техники релаксации. Их... Огромное множество, есть техники, связанные с дыханием, есть техники, связанные с представлением, расслаблением и так далее. Метод ограничения сна, Sleep Restriction Therapy, это довольно эффективный метод, но он довольно известный. Допустим, человек знает, что он просыпается в 6 часов, он лег спать в 11 часов, вечера и заснул, допустим, в 2 часа ночи. Он на следующую ночь не ложится спать в 11 часов вечера. Он ложится спать в 2 часа ночи. Как бы ему не хотелось спать до этого, он все равно ложится спать в 2 часа ночи, Просыпается он, допустим, в те же 6 часов э, утра, он проспал свои 4 часа, он знает, что он их проспал. На следующий день он может увеличить количество сна на полчаса, то есть лечь не в 2 часа ночи, а в половину второго. Проспал 4,5 часа, отлично, увеличиваем еще на э, полчаса. Ничего не получилось, откатываем обратно и спим э, по 4 часа в день, столько э, пока мы не, не откатим сон обратно до 4,5 часов. И так мы постепенно наращиваем на полчаса каждый день время сна. Когнитивно-поведенческая терапия – это сессии поведенческой терапии, которые проводится вместе с психотерапевтом. Психотерапевт помогает человеку выяснить, может быть, все-таки что-то не так в жизни человека, все-таки что-то он пропустил, что-то мешает ему заснуть. Например, тревожность. тревожность. Тревожное расстройство ⁇ это одна из самых частых причин расстройства сна на сегодняшний день. Что же мы можем сделать с таблеткой? Вернемся к нашим нейромедиаторам. Основные препараты, которые мы применяем, направлены на систему аминомасляной кислоты. Это 3Z, запеклон, залеплон и залпидем. У нас на рынке недоступны, к сожалению, большинство из этих препаратов, кажется, только запеклон есть у нас. Он позволяет выровнять фазу засыпания, то есть он помогает только при засыпании. Все остальные помогают еще и поддержать Бензодиазепины очень часто используются, если кто-то когда-то ходил к неврологу по этому поводу, назначают гидозепам обычно. У нас других кратковременно действующих бензодиазопинов сейчас и нет. Сейчас большая дискуссия идет по поводу того, эффективны они или нет, но тем не менее они применяются и довольно успешно. Мелатонин показан только при расстройствах сна при джетлаге. Есть такое расстройство, когда идет смена часовых поясов, и наши внутренние биологические часы не успевают перестроиться. И возникает бессонница из-за этого. Вот Мелатонин помогает справиться с этим видом бессонницы. При других бессонницах не доказан его механизм действия. На возбуждающие, поддерживающие на нейромедиаторы воздействуют в первую очередь антидепрессанты. Некоторые антидепрессанты лишь показаны при расстройствах сна в виде второй линии. Это тразадон например, и миртозапин. Они воздействуют на серотонин и норадреналин тразадон еще и на гистамин. Трициклические антидепрессанты Это третья линия Это когда совсем ничего не получается Сделать со сном никакими методами Есть еще препараты Гистаминоблокаторы Например, доксиламин Или всем известный Димедрол Возможно, когда-то кто-то имел неосторожность Выпить чай от простуды Утром И потом испытывал жуткую сомнивость. Скорее всего, этот чай содержал гистаминоблокатор Который помимо Индуцирование сна позволяет еще справиться с отеком и с температурой. Вот такие средства применяются сейчас для борьбы с расстройствами сна. Что же будет, если не спать? Есть такая модельная болезнь – фатальная семейная бессонница. Это прионное заболевание, заболевание, которое вызывается патологическими белками. Эти белки индуцируют другие белки, делают так, что эти белки принимают неправильную структуру. И, соответственно, белку нужна правильная структура, чтобы правильно работать. Соответственно, куча белков в нашем мозге начинает работать неправильно. Это заболевание начинается в 30-50 лет. У, у человека... Человек прекращает спать, в течение первых четырех месяцев присоединяются панические атаки, фобии, через 4 месяца присоединяются галлюцинации, через 9 месяцев человек начинает худеть, через 12 месяцев он, грубо говоря, превращается в овощ, максимальная продолжительность жизни это полтора года после начала заболевания. Но скажете вы, есть же куча примеров людей, которые не спят и живут, там э, придворный Екатерина II, который спал 15 минут в день, и ему этого хватало. Например, вот этот э, объятельный молодой человек, вьетнамский фермер, который утверждает, что не спит уже 42 года после того, как перенес э, фибрильное расстройство, лихорадку. Э, все это хорошо, но не подтверждено никакими научными фактами. Сейчас нету ни одного исследования, ни одного э, откапортированного случая, э, чтобы человек не спал долгое время больше, чем месяц и нормально себя чувствовал. Увы, это все пока не подтверждено. Я желаю вам высыпаться, если есть вопросы, я на них с радостью отвечу. Вопрос 2. Первый насчет полипазного сна, когда по часу там, 6 раз в день, 4 раза в день, то есть такие схемы сна, где-то они тоже всплывали в интернете. Uh, в принципе, так можно, если привыкнуть к этому, ок или не ок? Полифазный сон тоже интересное дело, тоже научно еще ничего не доказано. Для того чтобы человек выспался, ему нужно получать достаточное количество медленно волнового сна. Есть две фазы сна, быстро волновой и медленной волновой. Вот если человек получил достаточное количество медленного волнового сна, он будет чувствовать себя выспавшимся. Вопрос в том, что такой полифазный сон лишает человека фазы быстро волнового сна, в которой тоже куча процессов происходит, там, допустим, консолидация памяти. И пока неизвестно, как это отразится на его благополучии. Поэтому исследований по этому поводу я, по крайней мере, не находила. Второй? Второй вопрос. Насчет алкоголя перед сном. <свят> а, алкоголь перед сном а, в умеренных дозах будет вызывать а, сонливость, но хронический алкоголизм приводит к бессоннице, потому что а, алкоголь, а, если не углубляться, то алкоголь приводит к тому, что количество рецепторов гамма-аминомасляной кислоты снижается. Да. Вот мест, возможно, меня, чтобы в эти пояса Регулярно. Там есть схема применения, сейчас не буду в это углубляться, если что, потом расскажу, как это происходит, когда, предположительно, нужно перелететь куда-то, там за день-два до можно начать принимать мелатонин и принимать в течение всей поездки до остального месяца. Да. Первый вопрос, собственно, про чай переслон. Несколько раз слышал разные мнения. Они говорят, что чай переслон ни на что не влияет, а они говорят, что чай переслон не, не мешает заснуть. Что правда? Эм, здесь опять-таки нужно рассматривать, как мы пьем чай, какой мы пьем чай, потому что в чае содержится больше кофеина, чем в кофе, особенно в зеленым неферментированном чае. То есть он обладает таким возбуждающим а, действием. Черный. Черным меньше, но тем не менее он тоже есть и он тоже обладает обезвоживающим действием. Помимо этого кофеин воздействует на почки, это такое себе такое себе мочегонное, поэтому человек, который выпил хорошо много чая перед сном, будет часто вставать просто по нужде и это будет мешать сну препятствует вас? Да, да, абсолютно. А, и... Так, и второй вопрос. Вы на ну, вот, гистамину поменяли. Да. То есть, как я понимаю, в случае, если у человека аллергия, аллергия противоаллергенные антигистамины лучше принимать перед сном, чем... А, есть... А... Такие противогистаминные препараты, которые не проникают в головной мозг, это э, второе поколение и выше, первое поколение, вот, например, Димедрал, который я упомянула, они проникают через гематоэнцефалический барьер, то есть они могут воздействовать на рецепторы в головном мозге, и они действительно вызывают э, бессонницу. А более э, дальше поколение, второе, третье поколение, э, не вызывают бессонницу. Не вызывают, не, ну, не вызывают, ясно. Нет, что скорее вы... вопрос в том, что если принять антихистамин утром, то сонливость может утром выяснить? Сонливость, да. да? Да. Если это первое поколение. Же, вечером, тавигил да, Тавигил это первое поколение, абсолютно верно, он дает сильную сонливость. Другую, вот вопрос опять-таки в том, он э, испытывает потом чувство разбитости, невыспавшисти, потому что э, 7-8 часов это среднепопуляционные показатели. То есть если мы возьмем всех-всех-всех людей, то большинство из них будут 5-7-8 часов, но ну, будут те, которые спят 5 часов, будут те, которые спят 10-11 часов, и для них это нормально. Вот. Главное, чтобы человек потом не испытывал чувство сомневости. Но опять-таки 4,5 часа это маловарно. Вата. Опять-таки, человек сильно выбивается из этой популяционной нормы. Поэтому нужно сначала проверить свое здоровье, выяснить, нет ли каких-то э, болезней, которые могли бы переводить к такой короткой продолжительности, продолжительности. Извините, сна. Если нет таких болезней, то все в порядке. Да. Если вы нормально после этого функционируете, если вы не испытываете сольницы, то, скорее всего, это нормально. Но, опять-таки, к врачу э, сходить не, никогда не лишнее.